Здорово тебе, мой дорогой друг, и сегодня у меня будет полезный ролик. Сегодня я покажу тебе, как установить вот такую вот алмазную чашку с диаметром 30, по-моему, 30 миллиметров или 30, 32 миллиметра. На вот такой вот стандартный, стандартная точила. Посадочная у нас здесь, э, так, 32, а здесь у нас посадочная, замеряем, оп, а здесь у нас посадочная 12 миллиметров. Итак, что же делать, как быть? Мне очень нужна эта чашка, но, блин, бежать к какому-нибудь токарю либо еще что-то это напряжно, потому что у меня нет знакомых токарей, а где их искать сейчас это геморрой и да это наверное дорого будет. Поэтому сложно. А чашка мне нужна, чтобы подправлять токарные резцы. Они очень хорошо будут правиться на этой чашечке. Ну и так далее, и тому подобное, очень много режущего инструмента, который можно подправить, а то и заточить на данной алмазной чашке. Итак, что я придумал? Я придумал брать вот такую вот холодную сварку. Точнее, как придумал? Опять же, посмотрелся в интернете и решил э, сделать по-своему уже. В видео, которое нашел товарищ, делал из полиморфуса, по-моему, это мягкий пластик такой, который твердеет со временем. Вот, я же решил сделать из холодной сварки или эпоксидного клея пластилина, он называется, вот, вот такой вот есть контактный. Что мы будем делать? Мы будем сейчас раскатывать. Сейчас я его разомну дальше в единую массу. Мы будем раскатывать в полоски и накладывать, накладывать, накладывать. Ждать, когда подстынет, стачивать немножечко напильничком, выравнивать, да, и, естественно, прикладывать нашу чашку. Это займет у меня, наверное, какой-то, может быть, часа, может быть, полтора, ну, а для вас это пролетит очень быстро. Я примерно покажу первый раз, как я буду делать слой, а потом уже перенесемся непосредственно в конец. Ну и да, как и сказал, вот у меня вот этот клей эпоксидный, э, пластилин, его нужно перемешать, потому что внутри у него была белый белый стержень, и снаружи черный, вот сейчас нужно перемешать, чтобы получилась единая серая масса. Это достаточно на самом деле геморройная штука, и лучше использовать перчатки, потому что потом руки очень сильно липнуть будут, потому что все равно и пахнет эпоксидным каким-то запахом эпоксидной смолы и все равно на основе смолы, так что лучше используйте перчатки. Итак, у нас уже получается вот такая вот серая масса. Сейчас мы берем, отрываем одну часть, ну и естественно, раскатываем как пластилин, размять руками. Все равно вы это будете стачивать. Попробуем плотненько, плотненько прижимаем. Ну и вот так вот с натяжечкой. В перчатках это сделать достаточно сложно. Немного убираем с резьбы, чтобы до резьба оставалась. Ну и так, естественно, до наших заветных 32 мм. Вернемся, когда уже на объем полностью, чтобы под сточку. Итак, спустя полтора тюбика вот этой вот клея пластилина. Мы сделали вот такую вот бабушку. Естественно, как и сказал, надо работать в перчатках исключительно, потому что это очень липкая штука на основе эпоксидной смолы и воняет примерно так же. Поэтому лучше лишний раз не давайте доступ к коже в смоле. Сейчас мы оставляем подсохнуть, потому что уже у нас она имеет примерный диаметр посадочного, уже даже слегка больше, поэтому можно попробовать просто чисто для визуала создать реальный размер. Вот я придавил. Будущее, так сказать, будущую наметку и уже по ней будем тогда подтачивать слегка, сажать нашу чашку, будем сажать фланец и гайка. Подождем, пока высохнет. И да, для всех капитанов очевидностей это не разборная будет, так сказать, втулка, то есть она останется на валу навсегда. Но у меня есть второе точило вот оно большое сзади меня, я его использую там как бы с камнями, а это точило старое и на него я хочу как раз камни более мелкой зернистости, вот он такой оксид алюминия тоненький совсем, и вот здесь будет стоять, соответственно, алмазная чаша, поэтому меня это вообще не парит. Да и на крайняк, вот такое маленькое точило стоит около полутора тысяч рублей, от полутора до двух тысяч рублей, поэтому это не так страшно. И добавлю, а вот найти в продаже про проставку получается с 32 до 12 вообще нет, я не нашел. Я перерыл весь интернет, и как бы, ну, вот в прямом доступе такого нет. Может быть, где-то в каких-то специализированных узких магазинах, в которых надо ехать непосредственно куда-то, тогда там можно и можно будет найти. Но вот, типа, купить онлайн, я не нашел ничего. Ой. Но нашел такой способ, и я думаю, он будет вполне рабочий. Ну что же, у нас прошло пару часов, и наш пластилин, эпоксидный пластилин застыл. Сейчас это выглядит вот так. Чтобы не быть голословным, это вот... Еще полчаса и он будет как камень, поэтому есть возможность э, слегка его подровнять, чтобы села наша чашка. Равнять буду с помощью напильника, возможно возьму какой-то резец по дереву ненужный, э, потом переточим на этой же чашке, ну и естественно защищаю органы дыхания. А вот так это смешно выглядит, но здесь я хепахильта, поэтому везде идеально прилегает к моему жирному лицу, поэтому все норм. Работа вот такая вот нудная. Примеряем. В целом сейчас надо сделать небольшую проточку, дальше уже можно будет не мучиться. Итак, вот так выглядит наш, наша проставка. Я убрал лишнее, что здесь был наплыв, чтобы фланец нормально вставал на чашку и прижимал ее. Чашка встает очень-очень плотно нет никаких биений сейчас прижмем и соответственно вот она вот так у нас встает прижимается сейчас попробуем закрутим как таковых биений практически нет возможно если что-то есть то оно даже незаметно глазу Итак, вот таким вот простым и нехитрым образом можно поставить вот такую вот алмазную чашку, которая имеет больше диаметра посадочного вала на обычный заточной станок бытовой. В любом случае, мы еще сейчас установим на данный станочек вот такой вот э, оксида-алюминиевый диск. оксид алюминия, насколько я понимаю, называется. Вот Сначала будем точить на нем, вот допустим, вот такой вот рейер. Выводить кромку на нем, а потом уже будем доводить непосредственно на алмазе. Будем учиться, будем смотреть. И я надеюсь, что все таки мои наконец-то резцы станут нормальными и не топорными. А в любом случае они очень тупятся быстро, поэтому будем развиваться и смотреть. А я показал вам офигенный рабочий способ. Пользуйтесь и пока.